Если ты думаешь, я тебя выжгла Из сердца души, из клеточек тела Ты ошибаешься, просто я вышла Вышла на время, я так хотела видеть тебя Держаться за руки и обжигаться глазами, как небом. Просто ловить твои стереозвуки, те, что засыпаны мартовским снегом. Если ты думаешь, что я забыла, как рвется из тела сердечная мышца, ты ошибаешься, это ведь было. Там же, где небо на землю ложится В тех простынях, что запутались в пальцах В тех же домах, где за стенкой соседей Громко голосые два португальца цветом начищенной глянцевой меди Мне улыбаются утром в подъезде Словно у нас что-то общее в генах Даже когда я в далеком отъезде Лучами рентгена Если ты думаешь Не возвращаюсь Значит забыла Нет, это тайм-аут Просто я так от тебя защищаюсь Больно, когда Отправляют в нокаут Я так хотела Любви продолжение Что испугалась Ее окончание В зеркале наше с тобой отражение и в голове. Между мети и звучание я так хотела держать тебя за руку и просыпаться с тобой в светлой комнате, прикосновением будить тебя к завтраку и утопать. В глаз твоих омутей не пропадай И не верь, если скажут, что я не делаю, так ведь бывает, что чья-то пропажа Это находка единственной женщины Так ведь бывает, что чья-то пропажа Это находка единственной женщины